Вот Поговорим про одиннадцатую стратегему, называется она «Пожертвовать сливой, чтобы спасти персик». То есть идея, что если есть какая-то угроза и чем-то надо жертвовать, то жертвовать надо не собой, жертвовать надо не большим, а меньшим, жертвовать надо тем, с чем легче всего расстаться. Вот, в связи с этим есть иллюстрация. В древности полководец Тянь Цзы часто заключал пари с правителем царства Ци на бегах, делая крупные ставки и все время проигрывал. В то время бега состояли из трех заездов разных лошадей э, из одной конюшни, а сами лошади делились на три категории – хорошие, средние и плохие. Однажды знаменитый полководец Цуньбинь пришел на бега вместе с Тяньцзы. Он посоветовал Тяньцзы сначала выставить плохую лошадь против хорошей лошади из царской конюшни, хорошую лошадь против средней Царской лошади. И, наконец, среднюю лошадь против плохой лошади. Тяньцы последовал этому совету. И в итоге один раз проиграл, когда его плохая лошадь стязалась с хорошей лошадью царя. Но зато два остальных раза выиграл, сорвал большой куш. То есть, это как раз и называется пожертвовать сливы ради спасения персика. И вот еще одна. По этому поводу иллюстрация. В 317 году до н.э. войско царства Цинь вторглось в слабое государство Хань. Когда ханский правитель обратился за советом к своему военачальнику кунь мину тот ответил словами народной песни «Сливовое дерево засыхает вместо персикова. Царь не понял намека, и тогда кунь мин разъяснил, указав на два дерева, растущие в саду перед царским дворцом. Допустим, маленькое дерево – это персик, а большое – слива. На персиковое дерево внезапно напали насекомые, и если хочешь его спасти, надо убедить насекомых напасть вместо персикового дерева на сливопо. Это очень важная стратегия. Царь понял план Гунчумина, Джунмина и отправил посла в Цинь, который заключил с цинскими войсками союз против царства Чу, отдав Цинь один большой город на ханьских землях. В ответ царь Чу применил ту же стратегию против Хань. Он послал ханьскому царю гонца с богатыми подарками и убедил того заключить с Чу союз против Цинь. Отве... В ответ войска Цинь на... вновь напали на Хань, а правитель Чу намеренно не высылал ханьцам подкрепление и дождался пол... полного разгрома ханьских войск и превращения Хань в один из уделов Цинь. Так царство Хань было принесено в жертву ради сохранения царства Чу. Да. То есть, ну, вы видели это а, в, во время начала Второй мировой войны, когда приносили одних в жертву а, Германии там, и так далее. То есть, это... А, вот мне, кстати, написал человек по поводу этого, говорит... А, очень похожа вот эта стратегема да, на Мюнхенский сговор и пакт Молотова-Риббентропа. И спрашивает, а какая разница между пактом молотова рибентропа и э, Мюнхенским соглашением? Есть ли принципиальная разница? Я отвечаю, что, конечно, принципиальная разница есть. Мюнское, Мюнхенское соглашение – это договор о мире. О мире, а пакт Молотова и Рибентропа это договор о войне, о разделе Европы. Это принципиальная разница. Когда вам всякие Киселевы, Соловьевы и вся остальная шобла будет рассказывать, что это совершенно одинаково, да, Мюнхенский сговор тоже э, принес войну, да, то есть был одним из элементов. Но это договор о мире. Поэтому и вот очень важно понимать, что в политике всегда так, что жертвуют чем-то или кем-то ради достижения каких-то целей. То есть, Китай э, сейчас может пожертвовать чем угодно и кем угодно. То есть, подставить, как в русском языке есть слово, подстава. Подставить вместо себя кого-то, подставить вместо другого, другого да и так далее. То есть... Это целенаправленные такие действия для того, чтобы перенести грома и молнии на бошки э, чужие. И Китай может, он вполне может сейчас э, сделать то же самое с Россией, подставить Россию. Помните э, еще по поводу э, вот, э, перского дерева и сливы э, ЗИЦ председателя Фунта? Ну, ЗИЦ от слова сидеть по-немецки, то есть сидящий председатель, помните, который сидел при всех режимах, пришел он к остапу врага и копыта и говорит, фунт, а вы, говорит, что сами собираетесь сидеть? А тот стал его опрашивать, и ему интересно было. И он рассказал, что сидел, в том числе и вместо Полыхаева, там вместо геркулесовцев и прочее, прочее. То есть, при всех режимах он сидел. То есть, это был такой вот э, сливовое дерево, который, ну, он сознательно это делал, это его выбор был, это его работа. И единственное то, что фунта посадили, это не подстава, а подстава была то, что ему деньги не заплатили. Помните, как Остап сказал, которая умерла, и мы здесь больше не нужны, мы пойдем по дороге, залитой светом, а фунта поведут в дом. Из красного кирпича К окнам которого По странному капризу Архитектора привинчены решетки Вот это была подстава То, что денег не дали А вот то, что Он сидел, это в общем-то Классика да, То есть это использование Стратегемы это и В целях Финансового пополнения да, ну вот, также эта стратегема мы видели, работала в Карабахе, да, как она сработала в Карабахе, ну, был там генерал, кстати, который в коррупционных скандалах был задействован, но его, может быть, он там какой-то родственник, друг, знакомый, действующий премьер Пашинян, который пришел, новый абсолютно, он его назначил. И когда говорят, вот какие ошибки Пшенену вот В том числе, это ошибка вот, Мурдаян да, Как его Мурдаян Генерал э, Комитос Мурдаян Он, как утверждают э, Свидетели Выбросил из скорой помощи э, Раненых солдат И на этой скорой помощи Чтобы они не нанесли дронами удара, даже даже с крестами уехал И спасся таким образом Так что вот вам действие этой стратегемы. Ну, если кто-то был во время сортировки раненых солдат в военном госпитале, он тоже понимает, о чем я говорю, что это за стратегема, когда приходится выбирать из тех, кто мог бы жить, но так как ресурсов нет, и там... Как бы очень небольшой процент для жизни, поэтому врачи выбирают тех, у кого больше процент на выживание. Ну, поскольку, ну а зря оперировать. А этих просто колют морфином, и они там где-то в уголке загибаются. Так что я думаю, Китай будет и эту стратегию применять, а России абсолютно это не нужно. Россию ввергают в ненужное противостояние с Западом, как раз то есть это чистая подстава и это противостояние сейчас поддерживается и накачивается Китаем Китай жертвует интересами России Китай жертвует самой России почему он это делал? Потому что он может двигать фигуры, а эти фигуры в его руках, в руках Китая это не в руках русского народа находится Россия в руках Китая Северная Корея, в руках Китая сейчас Россия находится, он может двигать эти фигуры. Представляете, какая, какое сравнение? То есть Россия такая же херня, такая же ерунда, как Северная Корея, что Китай может управлять. Россия стала Северной Кореей. Можете себе представить, в геополитическом плане. Это ужас. Те люди, которые это понимают, они в шоке просто от того, что натворил Вова Путин. Одна гнида такой смогла учудить. А?